Всем привет! Сегодня в нашем ролике вы увидите... Ну а, друзья, наступил тот день. Когда у нас появился еще один новый кролик? Посмотрите: новый вид кролика. Да, новый вид кролика. Королево. Кролик, кролик. Ладно, отступление <coughs> небольшое было такое. Друзья, сегодня у нас роника 60 дней, как у нас появились вот данные крочат породы серебро. Мы хотим вам показать, какой же результат э, получился в нашем маленьком хозяйстве. Юлька, доставай. Барабанная дробь. Сейчас Юлька поцарапает они все. Солнышко. Так, смотрим. 89 грамм минус. Ставим ведерко. По нулям. Да, няня, няня, вот ты будешь сейчас няня. Убираем руки. Кило 870. Следующее 2. Пускай, пускай бегать. Практически два килограмма. 130 грамм не добрал. Пускаем руки, убираем. Убирай еще. Тащи следующее. Кило 950. Супер результат, грубо говоря, для нашего хозяйства. Кило шестьсот семьдесят Слабоват Слушка, просто боятся, наверное Так, и четвертый из нашего гнезда Кило 860. шестьдесят Кило восемьсот шестьдесят а, То есть один только был вот Кило шестьсот копейки вот Ой, какой клив у нас кролик появился Кролик Кого-то уже увидела? Ой, кролики! Вот такая у нас ситуация под нынешним кроликом. Так что, если кого-то интересует, но два уже хотят у нас забрать, так что, если кого то что-то интересно, подъезжайте, звоните, пишите. Мы вам, конечно же, подгоним такую красоту. Мама с города Орши, папа из города Чаусы, Чаусского района. Так что, такая ситуация у нас с данными крыльчатами. Так, сейчас у нас там дальше есть кролики пойдемте Юлька тут сегодня у нас экспедитор мы сегодня отсадили в данной ситуации вот этих кроликов они родились у нас когда у нас родились они у нас 27 числа сегодня у нас 9 считаем месяц 31,40 44 дня давай извесим выбирай любого штуки 2,3 44 дня что у нас получилось Стоп, Опа. стоп, не так, надо стоп. ничего делать. Ставим, сбрасываем, взвешиваем. 795 грамм, 796. Ну, практически 800 грамм. В первый месяц жизни, как вы все понимаете, друзья, они не очень так набирают вес. И килограмм в 30 дней я практически никого не видел. Здесь 811. Забираю, только вот этого. Здесь тоже вот это забирай. Там же хозяйка уже корыто ворочает. Кролик, который очень сильно такой буйный там оказался. И вот этого болбоса. Красота. Так, вот этого забирайте. А здесь 660 грамм. То есть получается, что 40 дней они сейчас начали обильно кушать комбикорм. Поэтому мы посмотрим, что получится у нас в 60 дней. До 60 дней еще где-то 16-17 дней. Поэтому, как я уже заметил на вот этих кроликах, они тоже были в 40 дней, 42, если кто смотрел мои видео до этого, 800-750 грамм. Но сейчас они уже кило, кило, кг, то есть очень приятненько. Здесь у нас помесь. Помесь растет, как вы видите, здесь крупный экземпляр, здесь крупный экземпляр, крупный, мелкий, средний. То есть понимаете, помесь она не так стреляет, как вот ну, кролик породы, значит кролик породы. Здесь они вот три более-менее таких адекватных, которые идут уже на мяско, а четвертый еще не дорос. Поэтому здесь только три на мяско идет. Здесь уже три на мяско полностью. Но вот эти два уже небольших переростка. То есть они уже 3 400, 3 500. Здесь ситуации мелкие. Нормальные уже на мясо. Нормальные, нормальные. А вот там тоже мелкие. То есть здесь тоже 3. 6 на мясо есть. И здесь тоже три полностью на мясо. Потому что они уже крупные. А одного переростка девочку из вот этой клеточки где я здесь была я микроцидом все это попырскал и сюда посадил малышню пускай не 45 дней в 40 почему потому что сегодня у нас 9 -го, 2 -го числа я э, э, вот эту девочку она погуляла у меня сегодня пересмотрели все хорошо звуки издают такие специфические открой пожалуйста малыши. а там все это барахтит. не может конечно же вылезти. звуки специфические то есть она у нас уже в полном полуряде здесь, вот а ты... <звучит> <Ой. звучит> да? да, здесь вот такая малышня красотуля ой да там кролики здесь вот такая что-то по кроликам а она показывает что хочет перелезть? Кто хочет побег перелезть? побег смотрите а, третий а, третий видите, третий. ребенок такой куда ты лезешь а? жирушки ну, ну давай здесь у я думаю, Лове. Туда, может, не влезет эту коробочку нашу. Влезет. Сначала коробочку только на месте это. Месте. я говорю, они уже переросли. Так. Так, давай я включу, сначала. Вот. Так по нулям. Давай цепляйся вот сюда. Как-то как мы его сюда. Да, Соня, стоит? Тихо, подожди, зайчик, всё. Давай сейчас получим хоть... Ой, ой, ой. Ну, было... 2, 2, 700, 700. Там 800 там что-то. 3 килограмма, я уверен, ну, он ну, здесь такой будет полноценный Пухляшек даже больше. хороший да? Пухляшек Вдруг ему нужен такой пухляш? Обращайтесь, друзья А в зайчик а он Соня тебя поцарабывает Соня хочет перелезть Так, здесь у нас тоже акрол, как вы знаете Малыши-карандаши Да Малыш. Ням -ням, так. И вот здесь Здесь 4 штучки, серебро они такие блестящие жирненькие хорошенькие мамка у нас хорошая ну что хотели показали друзья рассказали вес адекватный но есть куда стремиться расти поэтому затягивать данный ролик мы не будем всем друзьям спасибо за просмотр за ваше внимание растите получайте удовольствие от кролиководства потому что это не только ценный мех или мясо это еще душевное благополучие ну что, ну мы Все, Этого ролика мы оставляем здесь. Не хочет вылазить. Ну да, все. Пока-пока, Соня. Пока-пока. Все, пока. Мы с мамой уходим. Уходим мамы. Все, пускай остается. Все, друзья, всем пока. Всем счастья, здоровья, семейное благополучие, мирного неба. Над головой. Все, сдалась.